9 сентября 2018 года — единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 80 субъектах Российской Федерации. Узнайте, какие выборы состоятся в вашем регионе по телефону 8 800 222 83. Выборы за барь.